Вас приветствует магазин спорта Extreme Y И у нас новый обзор на нашем канале про велокофту или велофутболку. Перед вами фирма XLC. Это американский бренд. Велофутболка мужская. Выполнена из сетки. То есть вам не будет жарко. Футболка предназначена для катания летом на велосипеде. Молния на всю длину. Сзади есть три кармана и один из них на замочке. На рукавах, на манжетах есть э, такие точечки из силикона, чтобы рукав не скользил по руке. И прорезиненные ленты внизу для того, чтобы кофта не съезжала с ваших велотрусов или велоштанов. Это очень удобно. Качественная вещь, XLC делает хорошую велоформу, и мы преемники тому, того, чтобы заниматься спортом в специальной одежде. Это и удобно, и комфортно, и функционально. Вам не будет жарко в ней, и есть карманы для того, чтобы положить всевозможную мелочевку и не брать с собой ни сумки, ни рюкзаки. Заходите к нам на сайт, выбирайте правильную велоформу. Данная велофутболка идет в трех размерах S, M и L.